Товарищи танкисты, принимайте в распоряжение тропейный украинский танк. Пусть он поможет вам восстановить Луганщины по машинам. Товарищи артиллеристы, принимайте орудия врага. Пересчитайте количество боеприпасов, приготовить орудия к маршу. Привет. Товарищи военнослужащие, принимайте тропейный БТР. Готовьте к маршу. Работаем. Товарищи военнослужащие вооруженные силы Российской Федерации передают нам захватенное трофейное вооружение, противотанковый гранатомет и использование для противодействия нашему противнику. Спасибо нашим товарищам за предоставленное оружие вражеское. Врага будем бить его же оружием.